Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа Политинформания, и с вами ее ведущий Эдуард Брумер. Так складываются обстоятельства, что я сегодня один, поэтому, как говорится, мы не будем говорить сегодня о России, мы будем говорить сегодня чуть-чуть об Америке, а точнее мы будем говорить об одном очень хорошем человеке. И этого человека зовут Майк Помпео, наш госсекретарь. 70-й, хочу напомнить, что это 70-й госсекретарь США. Майк uh, Помпел. Uh, наш телефон, мы, я сначала немножко о нем, uh, мы я поговорю, да а потом мы, как говорится, услышим ваше мнение, насколько Майк Помпел хороший госсекретарь или не очень, на ваш взгляд. Uh, стоит ли, uh, когда uh, наш президент Дональд Трамп переизберется, стоит ли Майка uh, помпео поменять или все-таки uh, надо его оставить на той должности, которую он сейчас занимает а, наш телефон 847 420 2 0 5 -2, 2 0 просто себе пометьте и потом а, когда мы включим микрофон вы сможете высказать свое мнение а, напомню что майк помпео 26 апреля майк помпео будет два года как у руля а, государственного департамента человек который не имеет а, какого-либо а, политических а, таких а, политического образования он закончил west point и он закончил Гарвардский университет, и он по образованию юрист. Родился он в 1063 году, ему 56 лет, 30 декабря, то есть совсем недавно он отмечал свой день рождения. Женат два раза, и есть у него сын Николаса, второго брака. В политике он совсем недавно, если судить по таким, как говорится, по историческим моментам то можно сказать что он действительно совсем недавно а, с 2011 года он представлял а, штат канзас а, в палате представителей а, после этого он а, представитель республиканской партии а точнее крайне правого его направления будем движения движение чаепития а, когда дональд трамп назначил его а, значит руководить СиАЭ или цру для кого как лучше произносить, многих это немножко назначение удивило, но не тех, кто Майка Помпео близко знает. Дело в том, что в свое время Майк Помпео организовал компанию, которая называется Private Security, и довольно успешно ей руководил. Чуть больше года он руководил CIA, и после отставки Рекса Тиллерсона он был назначен на вот очень-очень ответственную должность в, в американской политики uh, на мой взгляд он очень делает хорошую работу uh, он итальянец и естественно человек темпераментный многие говорят о том что он умеет слушать и слышать что очень важно для uh, внешней политики, для человека, руководящей внешней политикой страны, но человек темпераменты и может, как говорится, быть довольно резким, что он недавно доказал на Мюнхенской конференции, когда э, вышел из комнаты переговоров э, с министром иностранных дел Лавровым и громко сказал «good luck», что означало, ну, э, в переводе мы знаем, что это означает, да, но именно в его устах это звучало, как говорится, немножко не очень приветливо, будем так Мы говорить, смотрим. да. То есть человек вот он так он выразил позицию США. Он очень много путешествует, он очень много ведет разных переговоров и надо сказать, что поддержкой президента Трампа он он полностью пользуется полностью, то есть вся внешняя политика нашей страны отдана ему. Без а, того, что а, Дональд Трамп в нее вмешивается. Естественно, я думаю, что они какие-то вопросы корректируют вместе. Но Майк Помпео довольно успешно, на мой взгляд, руководит этим ведомством. А, сейчас мы включим микрофоны. Вы сможете позвонить и высказать а, свое мнение об этом человеке. Наш телефон 847 420 Итак, Майк Помпел, на ваш взгляд, является ли он хорошим госсекретарем? А, считаете ли его а, консервативным человеком или он все-таки такой более... То, что вы о нем читали, то, что вы видели. А, и а, я бы добавил к этому вопросу, на ваш взгляд, с кем из а, госсекретарей, тех, кого вы помните в истории, его можно было бы сравнить напомню скажу от себя что за то время что я наблюдаю за американской политикой наблюдая за ней с юности я помню двух на мой взгляд очень хороших госсекретарей к которым я отношусь с огромным уважением и почтением это слава богу они живы и относительно здоровы, потому что люди они в очень в очень солидном возрасте это джордж шульц и джеймс бейкер джорджа Шульцу, если не ошибаюсь где-то 96 97 лет довольно пожилой вот вот я считаю что это два госсекретаря которые могут быть примером для многих остальных очень надеюсь что майк помпео займет а, место рядом с ними потому что предыдущие госсекретарии я считаю что свою работу делали ну а, не очень хорошо а, Майк Помпео на сегодняшний, будем так говорить, на сегодняшний день головной болью Америки является, естественно, Россия. Поэтому у Майка Помпео довольно часто э, или официальные, или не очень официальные встречи э, с руководством России. Это может быть и переговоры с Владимиром Путиным, и это могут быть какие-то консультации, переговоры э, с его коллегой из России, с э, министром иностранных дел Лавровым. Недавно Майк Помпео, у нас была этому посвящена передача, делал такой вояж по бывшим советским республик, э, республикам. Это Беларусь. Он впервые посетил э, Белоруссию. Э, Беларусь пытается наладить отношения с Америкой. Естественно, в пику э, России. Э, э, у нас есть звонок, тогда мы примем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите пропал звонок не говорят вот и э, по таким странам как э, Казахстан ну естественно Украина есть звонок хорошо мы вас слушаем говорите пожалуйста я не эту на кнопочку нажал у меня ответа на ваши вопросы нет но у меня к вам вопрос пожалуйста а вы можете Мне просто интересно почему вы ставите Шульца и Бейкера конкретно почему вы ставите так высоко и почему вы не назвали мне просто интересно а, ваше мнение. Я вам скажу, я не назвал Киссинджера, потому что я не помню его. Я был слишком, будем так говорить, в том возрасте, когда за политикой не следят. Поэтому я не могу судить о Киссинджере как о госсекретаре. То есть, будем так говорить, если брать исторически, да, Киссинджер, конечно, на очень высоком уровне. И то я считаю, что у него были, из того, что происходили, у него были моменты, которые, ну спорные будем так говорить почему я имею в виду именно шульца и бекера потому что я очень хорошо находясь тогда живя в советском союзе я очень хорошо помню этих двух джентльменов а, находясь в очень тяжелых политических условиях и один и второй делали свою работу очень хорошо потому что все было замкнуто естественно на советском союзе и переговоры были довольно успешными мы вас слушаем говорите пожалуйста точнее я вас слушаю здравствуйте, здравствуйте. Мне нравится, как Марк Помпео ведет дела. Несмотря на то, что совсем недавно он считал, что Украина никому не нужна, никому не интересна и вообще нечего ей заниматься. Его уже переубедили, и поэтому, как говорится, меня лично все устраивает, все, что он делает. И даже мне нравится то, что Трамп передоверил э, это Помпео. Потому что у Трампа был какой-то особый пиотет к Путину. А у Пампы этого нет. У Пампы Поэтому... этого нет, действительно это так. Поэтому э, мне мне это все нравится, и дай бог, чтобы... Ну, я боюсь, что он уйдет с этой позиции во, в следующем сроке. Но он, чтобы... он дал понять, что он, он, он может остаться. Если переизберут ну, Дональда он говорит, Трампа, он останется. Что, Трамп его готовит в Сенат. Дело в том, что но кто же будет вместо него, это большой вопрос, потому что он как раз очень хорошая кандидатура. Спасибо большое. Ну, будет, будет день, будет пища, посмотрим, но я надеюсь, что он а, останется. У нас есть звонок пока нету, да? А... У меня есть небольшое предсказание. Да, пожалуйста. Помпео становится сера... сенатором, сектором штата становится Ники Хейли, а потом Помпео позиционирует себя на пост президента Америки следующий срок после Трампа. Ты знаешь, Толь, я тебе скажу такую вещь, что я двумя руками за вот такой, такое предсказание. Почему? Потому что Ники Хейли себя очень хорошо показала на посту ВОН, представителя мирового посла, ООН, он, посла да. в ООН. Сильная, интересная, внешне интересная женщина, сильный политик, не боящийся работать в мужском пуле, будем так говорить. И таких, надо сказать, кстати, мы немножко отвлеклись, но так или иначе Ники Хелли не является, как сказать, не то чтобы коренной жительницей, она из семьи индусов. Индусов, индусов да. Индусов, да? Mm -hmm. Вот. Но вместе с тем, да, если бы ники Хелли заняла друг, если Майк помпео уйдет э, в отставку и нужен будет госсекретарь, я думаю, что ники Хелли это было бы хорошая. Да, я даже сказал великолепная замена. Хотя на мой взгляд, я ее вижу после 24 -го года баллотирующейся на пост президента. США. <laughs> мне бы очень хотелось, чтобы эта женщина стала первой женщиной президентом США. Но это, как говорится, в будущем. Итак, Майк Помпео действительно представляет э, итальянскую, будем так говорить, общину США. А его предки э, в, в конце 19, начала 20 века прибыли из Италии. И вообще, внешне этот человек мне напоминает героя знаменитого американского сериала Клан Сопрано то не сопрано. Если вы если те, кто не видел этот сериал, я, кстати, очень рекомендую посмотрите, вы не пожалеете. Это один из самых великих сериалов, самых великолепных сериалах. Я думаю, Анатолий меня поддержит в этом. Абсолютно поддержит. Вот. Но если поставить, значит, актера гандальфини, гандальфини да? То есть рядом с Майком помпе вообще поставить дух, они, они как братья близнецы будут. И вот казалось бы его вот эти внешние данные очень здоровы внешне высокие крепкие крепко сбитый человек он упрямо продвигает внешнюю политику сша там где это нужно и честно говоря когда на него смотришь он вызывает уважение он вызывает уважение он вызывает такое как сказать гордость даже в какой-то степени что в америке есть моложавы Интересно, я бы не сказал, что сильно спортивный, все-таки данные у него, я бы не сказала... Слушай, он же не в сборную по <сос> <Шокирове> <сос> да, да, <баллотируется, сос> да? Да, но если посмотреть посмотреть и сравнивать его с возрастным министром иностранных дел России, кстати, тоже умным человеком, не могу сказать про Лаврова, что он плохой министр иностранных дел, это было бы неправильно. Но Майк Помпео, человек, не имеющий, еще раз хочу сказать, не имеющий а, профильного образования как политолог, а, довольно неплохо справляется с этой должностью. Ты знаешь, я вспоминаю, у тебя был гость, у тебя с гены угу. а, бывший замминистра иностранных дел. Да. И я все время вспоминаю его э, высказывание, где он сказал, если бы завтра... Лавров шел в отставку его бы было очень легко заменить да я-я-я-я-я я, я, я это человек который просто он катится по рельсам он ничего не делает я имею в виду нового он ничего не приносит в политику россии он просто чисто вот такой говорящие челюсти так что я абсолютно согласен с твоим гостем по поводу этого да но вот для меня вообще было большим удивлением очень большим удивлением, когда Майка помпео назначили госсекретарем США. Я вообще считал, что э, должность госсекретаря должен занимать человек с каким-то политическим э, бэкграундом или опытом, то есть человек с который... опытом дипломата. Дипломата, да. Mm -hmm. То есть все-таки это, будем так говорить, в политическом эстаблишменте. Одна из главных э, должностей после президента. Мы не будем сейчас разбирать э, расстановку uh -huh. э, политических, значит, э, как как как кто и где стоит, но госсекретарь это всегда считалось должностью номер борту uh -huh. То есть даже а, Хиллари Клинтон, э, договаривая, значит, уступить место Бараку Обаме, согласилась на то, что она станет госсекретарем. То есть, будем так говорить, ее это устраивало. Все остальные министерские посты это их может помнить могут не помнить но госсекретарь это всегда лицо страны на а международной арене стороны, где майк помпео и где хиллари клинтон на посту госсекретаря представляешь разница а, я думаю только наш вопрос заключается в том какую политику продвигают президенты это тоже очень важно наверное. Какой-то степени. Ну, хотя хотя а, у а, Билла Клинтона было два госсекретаря, и они были довольно блеклые, на мой взгляд. Как и генеральные прокуроры. Как и генеральные прокуроры. Геннадий. Да. Если ты помнишь. Да. Ну, не запомнить довольно сложно. Ну, хотя да. бы а, внешние ее данные это довольно сложно не запомнить. Но госсекретарь, это должна быть личность довольно яркая личность которая должна привлекать к себе которая должна чтобы ты когда смотрел на этого человека ты ему верил в том или даже неправильное слово не верил а доверял вот это наверное, более правильное слово потому что внешняя политика она всегда стоит Впереди всего остального. Или, по крайней мере, понимал, что этот человек не шутит. Да, и вот ты знаешь, вот это ты правильно сказал, я с полностью согласен, что этот человек не шутит, да. Потому что я сейчас просто меня смех разобрал, потому что ну это как бы не касается нашей передачи, но один человек на Фейсбуке хорошо шутил по поводу России он сказал что на сегодняшний день в России вместо того чтобы сказать не шуточные дела он сказал не Мишутинские дела не Мишуточные дела да. вот но это так слов кстати ты, ты знаешь да что после визита Помпео в Беларуси Лукашенко тут же побежал встречаться с путиным ну вот это интересно это, это интересно по той причине что а, Лукашенко а, датированный России на протяжении всего своего правления на сегодняшний день не получает тех дотаций, на которые он рассчитывал. Угу. Поэтому, естественно, вся политика Лукашенко, она находится в плане шантажа. Он все время пытается значит Россию шантажировать своими отношениями либо с Европой, либо с Америкой. Раньше ему это, может быть, в какой-то степени удавалось. Сейчас, видимо, не очень удается. Ему это больше удавалось с Европой. Может быть, даже больше с, с Европой. Да, я имею в отношении России. То есть да, Россия да, без, да. беспрекословно mm -hmm. шла на все его пожелания, на все его... Это, в этот раз, как говорится, Россия, э, выражаясь таким, может быть, немножко вульгарным языком, стала рогом и сказала, все, хватит. Мы сами себя как-то не сильно можем прокормить. Mm -hmm. А еще если кормить Белоруссию, то... Э, это довольно сложно. Накладно. Накладно, да. Поэтому Лукашенко, как человек опытный, находящийся уже там 25 лет э, во главе э, Беларуси, естественно, понял, что единственный способ э, нагнуть Россию, это наладить заново отношения с Америкой. Э, Майк Помпео, наверное... Тебе пом я прошу прощения, да. мне не кажется, что в этом Лукашенко очень сильно напоминает Януковича какой-то степени в какой-то степени не, не, не во всем но во многом я думаю что янукович был более прямолинейный чем лукашенко uh -huh. лукашенко человек на вид такой батька и так далее и так далее такой как бы от но довольно человек скользкий uh -huh. и надо сказать что прагматично умный он, он всегда знает как какие рычаги э, за какие рычаги дергать а я был просто прямо линейный то есть вот, э, э, он как говорится думал что с этим народом можно вот так вот себя вести и, и с путиным либо ты мне дашь деньги ли либо я пошел да, лукашенко тут немножко это он знает что этому народу говорить и как ему представлять, значит, Россию, в каком свете представлять в Беларуси? То есть те события, которые были в последнее время в Беларуси, те, значит, когда когда народ вышел там и значит кричал против, выступал против объединения с Россией, я думаю, что скорее всего, это было спровоцировано именно окружением Лукашенко, чтобы mm. России показать, что не все так не очень-то их и хотят. Да. Да, то есть, если вы нас не обеспечите, мы можем уплыть в другом направлении. Так как мы знаем, что Беларусь находится на границе, а Польша на сегодняшний день для России один из главных врагов, поэтому э, Беларуси легко шантажировать э, Путина, Россию, да. Россию, естественно, ее руководство. Поэтому впервые за очень много лет э, человек такого э, масштаба, будем так говорить, политического веса, как Майк Помпео, приехал в Белоруссии и вел переговоры с Лукашенко. Переговоры, надо сказать, прошли не совсем, как везде писалось, не совсем просто, не совсем так, как Лукашенко хотелось, но, в принципе, какие-то были найдены моменты для урегулирования этой ситуации, и, скорее всего, все закончится тем, что в Беларуси скоро поедет посол, Uh -huh. американский посол, uh -huh. который то есть, э откроют там посольство? Я, да, они опять откроют наладят отношения. И в принципе для Америки это было бы неплохо, потому что Беларусь всегда э такой э между Западом и Россией это такой как бы э перевалочный пункт, э который за которым нужно иногда все-таки следить У нас есть звонок, мы принял звонок. Говорите, пожалуйста. говорить пожалуйста. А, добрый день. Это Анна здрасте, Аня. А, Здравствуйте, Я хотела спросить, на Фейсбуке промелькнула информация, что, типа, Беларусь просила поставить несколько натовских баз на своей территории. Что-нибудь об этом знаете? Нет? Я не думаю, что Беларусь просила поставить натовские базы. Это, я думаю, какой-то фейк, это какой-то вброс информации. Может быть, какие-то СМИ вбросили эту информацию, но я не думаю, что в этом что-то есть серьезное. Абсолютно. Ничего серьезного. Никогда Лукашенко на это не пойдет. Другой вопрос, что переговоры велись по поставкам нефтепродуктов и мы знаем что майк помпео сказал белорусскому лидеру что он америка может вас залить всей этой нефтью дайте только как говорится только бы ваше желание и мы можем обеспечить нефтью на много лет вперед вот вы об этом шли главные переговоры. мы сейчас уходим на рекламу и потом вернемся спасибо мы возвращаемся в передачу политинформания ее ведущий эдуард Брумер. сегодня мы говорим о майке помпео семидесятом госсекретаре сша мы хотели бы узнать ваше мнение по поводу того на ваш взгляд хороший он госсекретар или не очень или так себе и стоит ли нашему президенту Трампу, когда он переизберется, а, может быть выбрать на эту должность другого человека. Вот Анатолий высказался по поводу Ники Хейли. Кстати, я его в этом плане поддерживаю, если вдруг Майк Помпел решит баллотироваться в Сенат и уйдет с этой должности. Что можно сказать еще про Майка Помпел? Надо сказать, что он а, был довольно серьезный а, бизнесмен, и с... есть звонок. Хорошо, мы примем звонок. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Да, да. еще хотела добавить. Да. А, если сравнивать с предателями Хиллари и Керри, так он вообще замечательный. А еще я слышала интервью бывшего посла в Украине, а Кепс, как-то... Не помню точно. Но он сказал, что Майк Помпео очень хорошо разбирается в интересах Америки и очень настойчиво их продвигает. Так что, я думаю, лучше вы нам пока не найти. Спасибо. Спасибо. спасибо. А, да, кстати, хочу напомнить, что Майк Помпео а, представляет движение Чайпити в Республиканской партии. А, и это, кстати очень важно понимание его как э, человека в довольно консервативных взглядах, очень консервативных взглядов. Для него он, он, он не дает много интервью, и раньше не давал много интервью, вы нигде особо не увидите, э, ни в американской прессе, ни в европейской, ни тем более в российской прессе, а какие-то обширные э, интервью с этим человеком. Он не многословен, он считает, что надо делать свою э, работу, не, как бы, не вдаваясь в какие-то подробности этой работы или вообще своей личной жизни. Ты знаешь, я думаю, у него это идет из опыта работы в ЦРУ. Да. Он настолько дает обтекаемые ответы, его просто невозможно ни на чем поймать. Ну, я хочу просто напомнить, что он был одним из создателей Private Security, компании, да. которая успешно до сих пор, кстати, работает. А еще одна немаловажная вещь, я хочу напомнить, что Майк Помпео закончил West Point. И а, в звании капитана а, он служил в бронетанковых, если можно так перевести, войсках, и закончил службу в звании капитана. То есть он ушел на, граждан, на гражданку благодаря своим друзьям, с которыми учился там же в Вестпойнте. и ну, он... еще нужно напомнить то, что он был номер, студентом номер один. В своем да, и выпускал он... газету. В, сво... да, в, да, в своем выпускном да. классе да point. он был первым а, point, да. да так что да. но человек он энергичный но вот если кстати на него посмотреть когда он дает либо пресс-конференцию либо когда он находится с каким-нибудь из лидеров каких-то государств а я бы вам всем рекомендовал если вы будете за ним наблюдать обратить внимание на его лицо Uh, его лицо довольно очень выразительное, особенно когда он беседует с президентом Путиным. Uh, как бы это сказать, где-то в лице его. Uh, обычно когда uh, с Путиным беседуют, у многих лидеров <с присутствует <с в лице такое, как бы, uh, и уважение, и страх в каком-то uh, смысле. Под обострасти. Вот меня Анатолий поправляет, и спасибо. Uh, в Майке Помпел а этого не было, вы можете пересмотреть на YouTube-канале его встречи с Путиным. Там, скорее всего, в лице было такое немножко презрение. То есть человек, который никого и ничего не боится. И это, кстати, тоже вызывает уважение, потому что человек, представляющий наше государство, не должен кого-то бояться. А... И не должен ни перед кем извиняться. извиняться будущем, да. Не так, да. как бегали э, эти демократы по всему миру, извинялись за то, кто мы такие. Да, согласен, согласен полностью. Вот, поэтому э, мне бы хотелось э, в будущем, э, я считаю, что... Ты знаешь, Толь, э, я считаю, что в будущем... У Помпео могла бы быть очень хорошая, как бы сказать, вот э, именно это должно быть стартовым хорошим таким э, трамплином для того, чтобы, может, может быть, я не утверждаю, может быть, даже баллотироваться на пост президента. Я думаю, что он пойдет на это, может быть, через не в четвертом году, может быть, восьмом туда чуть-чуть подальше, но он, он молодой еще, ему 56, 56 лет. лет, да так что хотя, он... хотя президенты становились и помоложе, не, но... ну, да, тоже не гонка в возрасте, да, да. да. Но он, если республиканская партия останется либо той же, которая она именно сейчас, не той, которая она была 2-3 года тому назад, а вот той, которая она сейчас, либо станет еще более консервативной, что он не будет, да, то он будет просто потрясающий кандидат Единственное, ты, ты мне хорошо скажи такую вещь пока у нас нету звонков а какие-то минусы ты видишь в, в нем как в человеке и в нем как в политике на твой взгляд ты знаешь я не вижу потому что его не так часто и много показывают поэтому тяжело судить но я тебе скажу что меня удивляет человек который закончил такую академию как west point я не представляю как можно быть дипломатом закончив такую военную академию. То есть Может, военный... Может быть, это и хорошо, то, что в нем есть Абсолютно. вот этот стержень военный, и он добивается результатов, которые. Абсолютно. Абсолют... Он именно поэтому и добивается. Просто, знаешь, есть такие вещи, которые иногда несовместимы. То есть, вот, например, точно так же, как Рэйк Стилверсон, да. но я не видел его госсекретарем. Ну, не... Да, он возглавлял этот мобил, да, он там у него связи по всему миру, но у него были деловые связи не политические, а вот Помпео, он молодец в том смысле, вот мне нравится, когда он дает интервью те редкие время, времена, вот он себя ведет абсолютно харизматично, авторитетно, свободно, он ни перед кем не лебезит, он ни перед кем не заискивает, он говорит то, что ему, причем то, что его спрашивают, и пытаются из него э, направить его ответ в какое-то русло, uh -huh. он это не дает делать. Вот если он должен сказать вот так, ты можешь перевернуться вверх ногами, он все равно это скажет именно вот так. Это здорово. Это просто говорит о том, что он, а, кроме того, что он умный человек, дальновидный, он и потихоньку, не потому что потихоньку, а набирается опыта вот и э, многие те кто с ним работал и когда он был э, значит, руководителем нескольких компаний которые он открывался своими друзьями и те кто его помощники э, в, в палате представителей говорят о том что он как раз того человек немногословный mm -hmm. и человек который любит э, когда его распоряжения выполняются в точности еще интересная, а, интересная вещь, которую пишут о Майке Помпео, он довольно пунктуальный человек. То есть он человек, который никогда не опаздывает ни на какие там совещания или встречи назначены и так далее, и так далее. Потому что у, у политиков сегодняшнего времени стала такой, как бы, такая привычка опаздывать на 5-10 минут, ну, не говоря уже про Путина, который может опоздать на два часа. Ты же знаешь, ему... как, как говорят, а, как, пунктуальность... Это привилегия королей. Да. Вот ну, пунктуальность, вот. это, будем так говорить, его такое, такая фишка. Uh, которая позволяет... Uh, он, кстати, не любит, когда кто-либо опаздывает на какие-либо встречи. То есть он может отменить эту встречу. Я не помню, в каком то году было, и в какой-то стране, надо посмотреть будет... Сейчас не буду, как говорится, голословным говорить это, но какую-то встречу он отменил только потому, что представитель какой-то страны на эту встречу опаздывал. Вот, то есть это тоже имеет огромное и огромное значение. Кстати, об опоздании, об, об опоздании, да, встреча Путина с Лукашенко получила небольшой поворот. Так что, я не знаю, ты наблюдал за этим или нет. Да. Там, где ребята просто вообще не появились на встречу. А, ну, будем так говорить, что если касаться Беларуси, этому надо вообще посвящать отдельную передачу, потому что за 25 лет э, я думаю что прошедший год да и этот год для лукашенко будет самым самым тяжелым потому что россия э, бросает спонсор, спонс... спонсор спонсорство спонсорство спасибо этой братской республики Uh, и братского государства. на же не передавать. могут тянуть и Крым, да, и это Украину, это и Беларусь. Ну, да. ну. вот, поэтому ситуация с Беларусью заходит, если не в тупик, то у России довольно большие проблемы начинаются, именно потому что, судя по последним высказываниям Лукашенко, а, большие проблемы начинаются у россии с Беларуси. потихоньку я думаю что если говорить именно об этой ситуации россия будет предпринимать те же шаги что они предпринимали в отношении украины кстати ты знаешь я только сегодня утром абсолютно случайно я за, за этим честно не слежу но сегодня я случайно услышал а баррель нефти сегодня стоит 52 доллара это вообще копейки а, это копейки после того что мы знаем ну, были да. времена намного, намного лучше. Да. вот И приглашение, конечно, в Белоруссию а, второго человека в политическом эстаблишменте США Майка Помпео. Это такой звонок, довольно громкий звонок для России, что Белоруссия начинает потихоньку, а, как тот паром, отъезжать от а, или корабль от гавани, и, и будем так говорить, что если Крым вернулся в гавань, как говорят в России, то, то Беларусь может с этой гавани уплыть, уплыть. и а, если, как говорится, США очень постараются, а я думаю, что а, Майк Помпео а, в этом направлении США начинает активно работать, мы скоро а, об этом узнаем, то Беларусь вполне возможно а, может Стать таким, как бы новым э, партнером. Я не, не скажу, что это будет такое партнерство братское или доверительное, но экономически зависимое оно вполне может быть между Белоруссией и США а экономически что, ну, зависимые партнеры это самые лучшие. самый лучшие партнер. Потому что бежать Белоруссии в принципе некуда. Ну, разве что в Европейский Союз, но мы знаем, что Европейский Союз без США, без своего старшего брата, особо ничего решить не могут, потому что мы знаем, что когда какие-то европейские компании пытаются с Россией договориться, пытаются с Россией, значит, поработать, может быть, даже выгодные для них условия были, то понимание того, что США за ними наблюдают, как в том mm -hmm. фильме, помнишь, там, где Роберт Де Ниро показывал двумя пальцами. Да -да -да. Да? я на тебя да. Смотрю, да? да. Mm -hmm. заставляют их, конечно, задумываться, а стоит ли вообще этим заниматься. Поэтому для Беларуси э, приезд Майка Помпел это большое значение, а для России это еще раз очень и очень э, такой звоночек. Довольно серьезный. Ну, плюс ты не забывай, Белоруссия граничит с Польшей. Вот, а вот. Польша уже начинает брыкаться по отношению к Европейскому Союзу. И поэтому Беларусь вряд ли начнет ломиться в двери Европейского Союза. Они, им легче и проще будет действительно стать вот таким экономически зависимым партнером Соединенных Штатов. Ну, смотри, э, на сегодняшний день Польша, я думаю, э, выходит на главные позиции в Европейском Союзе. И mm -hmm. с точки зрения экономической, и с точки зрения политической. Да. Что, в принципе, начинает Европейский Союз это волновать, особенно Германию. Mm -hmm. Но ну, это так, у, как бы, тема, ушедшая немножко в сторонку. Но вместе с тем Беларусь прекрасно понимает, Нет, мы что... говорим именно это, именно да. в тему, потому что... Помпео прекрасно понимает, что Белоруссия в Европу не пойдет. Да. И поэтому он так потихонечку начинает окучивать Белоруссию. Тут же Узбекистан, Истан, Казахстан. Да, да. То есть он оставляет фактически Россию, он и обрубает границы со всех сторон. Если ты посмотришь по карте, Средняя Азия, Беларусь америки да, америки есть что предложить да. самое главное Америке есть что предложить единственное мне это напоминает а, фильм крестный отец да где главный герой майк орлеоне говорит знаменитую францию мне не не нужно от вас, как говорится, ничего мне нужно чтобы ты меня назвал другом да да да да, да. то есть но а... ты видишь америка не тянет допустим узбекистан в какой-то непонятный союз точно так же как Россия тянула Казахстан, сейчас они там пытаются Узбекистану, это не нужно. И поэтому Америка очень аккуратно с ними разговаривает. Они говорят по поводу экономики, они говорят по поводу поставок каких-то. Никто никого не тянет ни в какой союз. И это именно то, что этим странам нужно. Конечно. Экономика, завязанная на Америку, это всегда много плюсов. Так как, мы, так как мы знаем, что получилось с Китаем в свое время, да, много лет назад, когда Китай перестроил свою немножко политическую систему и стал ориентироваться на Америку, мы знаем, где сегодняшний Китай и как он открывает рот на Америку, хотя, в принципе, он должен был сидеть немножко и помалкивать, потому что если Америка э, начнет открывать рот на Китай и обрубит, как говорится, все э, руки, ноги, то Китай, ну, да, китай но там китай китай не поздоровается но вместе с тем будем давать это взаимовыгодные но в отношении узбекистана вот смотри интересно сейчас идут разговоры о том что вроде бы в афганистане это потихонечку как бы вроде успокаиваются и если все в порядке начнут отводить войска а куда они их начнут отводить ровно и, за границу в узбекистан и станут там просто как ну, вот, союзные войска, я знаю, как хочешь так и называть. То есть тут очень интересная политика, которую играет Америка, вот именно договариваясь с этими странами. То есть Средняя Азия, это Афганистан, это э, Каспий, это, понимаешь, и тут же с западной стороны Беларусь, Украина потихонечку, ну, Литва, Латвия, это уже понятно. То есть очень толковая политика ну а так как мы знаем что эту политику формирует в основном сегодняшний а, госсекретарь майк помпел и его команда мы знаем что президент трамп отдал на откуп именно внешнюю политику майку помпео потому что он ему полностью доверяет uh -huh. а я думаю что в ближайшее время мы увидим свои результаты и кстати в отношении белоруссии в отношении а, вот этих вот а, бывших советских республик которые ты перечислил и казахстан и узбекистан вот. Но самое главное головная боль на сегодняшний день американцев это украина конечно и, yeah. к великому сожалению, проблемы, связанные с Украиной, решаются не так быстро, как хотелось бы. А, Америка, может быть, и хотела бы в лице Майка Помпео, он периодически встречается с руководителем внешнеполитического о внешней политики Украины, пристайка, по-моему, если не uh -huh. ошибаюсь, на фамилия министра иностранных дел Украины, пристайка. И я думаю, ну, может быть, пару лет все, конечно, все равно, когда-нибудь, желательно в ближайшее время, желательно, чтобы это было побыстрее, в Украине все станет неплохо, если Россия перестанет вести военные действия на территории Украины. Но, как говорится, со своей стороны, конечно, Майк Помпео и я не знаю, кто сейчас на Украине, к сожалению, Посол США в Украине, это она будет посмотреть. Это мой такой, как бы, недостаток, я не уточнил, но я думаю, что Америка добьется успеха в Украине и Подожди, поможет... там Там же этот, по-моему, Тейлор. Нет. Тейлор, по-моему, да. да. По-моему, это Тейлор. был раньше Уокер, потом была Иванович, Иванович и сейчас, сейчас Тейлор. Да. Тейлор. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Вот вы видите, нету моего как бы, соведущего, зато <связывая> у меня есть Анатолий и это большой плюс. Спасибо. <связываем> <стараемся>. <связываем> вот. а Поэтому Майк Помпео на сегодняшний день, я считаю, один из главных игроков в мировой политике умный, сильный, человек, который не прогибается. Кстати, что что очень важно и который продвигает интересы США, естественно, на, э, и в Европе, и в работе с Россией, и с Украиной, и так далее. Я напомню, что были такие два госсекретаря, которым я их помню, я к ним отношусь с огромным уважением, это Джордж Шульц и Джеймс Беккер, и я думаю, что э, Майка Помпео можно будет... Ну поставить. почему? Была такая Райс, помнишь, была Андализа Райс. Андализа Райс у меня к, к этой даме сложная. Отношения. Я не буду сейчас даваться Че, в подробности. Она <связь> относилась лучше к Союзу, <связь> к России. <связь> а, нет, там немножко <связь> все было сложнее. Она как раз более консервативно относилась а, к России. Она дам а. вообще очень консервативных взглядов. И как бы я к ней не относился, у меня к ней отношения, ну прямо скажем, не очень хорошие, но я уважаю ее за ее ум, за ее а, силу за то что она смогла показать что с президентом путиным можно разговаривать uh -huh. не как не, опуская не, своих да, не опуская голову да yeah. вот и кстати когда uh -huh. путин выступал как-то он о лизера говорил именно то что с ней довольно тяжело общаться это не тот человек в принципе женщина улыбчивая красивая интересная но а главное при ее, в ее присутствии невозможно ни с кем по секрету пошептаться. Пошептаться, да. В она виде. она она знала знала и знает, это думаю, усовершенствование совершенстве русский язык. Хотя особо нигде это не демонстрировало. Но в отличие от Майка Помпео, у нее, если ты помнишь, она была советником по по госбезопасности при первой да, ее должности, да, да. и она вообще политолог, она вообще политолог, поэтому. Ну она профессиональный она, дипломат. Да, профессиональный дипломат, да. да. Я бы даже сказал больше полито, чем, да, чем чем да. дипломат. Вот Майк Помпео таким э, не является. Но работу свою делает как раз то очень и очень хорошо. И я буду надеяться, что э, и после перевыборов, когда президента Трампа переизберут на второй срок, а я в этом не сомневаюсь, никаких сомнений в этом нет я думаю что у многих в этом нет никаких сомнений хотя может кто-то и думает что э, трампа переберут это из области фантастики В моем понимании я думаю что майк помпео останется на своей должности даже если вдруг он уйдет э, в отставку и будет избираться в Сенат, что тоже есть какие-то в этом плане, наверное, варианты, хотя он заявляет о том, что нет, он бы, наверное, остался бы на этой должности. То, может быть, некий Ну, я Эль... не скажу, в Сенате, если он действительно попадает в Сенат, если мы удерживаем Сенат, он может быть замечательным секретарем... Я не спорю. Комитета по разведке. Я, я в этом не спорю, но, будем так говорить, одно дело быть в Сенате и, как говорится, руководить группой определенной группой людей которых не видно на угу. да, которые как бы так спрятаны а другое дело быть на виду и руководить э, внешней политикой мощного государством а всем большое спасибо а, до следующего раза берегите себя сегодня мы говорили о майке помпео всего самого лучшего до свидания